Ну, привет. Привет. Тебя как зовут? Кирилл. Понятно. Чем занимаешься вообще в жизни? Да. Играю. И все? Который еще. Э, смотрю мультики. Ш... С качелком играю. А. В школу ходишь? Только ходю под подготовку.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 Спите днем? Да? да. Что, ложитесь спать и вас и вас оставляют в одной комнате всех детишек, да? И вы спите. Да. Понятно. Невесты есть? где ты еще. А че почему еще нету? В чем проблема? Еще не дошел. До чего? До котечек. Все в меня влюбились. Сколько? Агелина, Камила... Кабила. Карина. Ничего все какие имена у тебя. Есть из чего выбирать. Еще okay. кто? Дарина. Как еще? Тая. Вера. Света. Ангелина. Еще одна Ангелина? Ой, я уже назвала Ангелину. Да. И как же этот? А, ну, а ты в кого-то влюблен?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 там за уши таскают или что? <раприл> а, они говорят тебе, я тебя люблю, Кириуша, да? Нет, а как? Не знаю. Они я мне хочу просто поиграть с ними. Тебе хочется с ними поиграть, да? Они просят а -а -а. поиграть со мной. А, -а, -а. а я играю. Понятно. Ну ладно, а ты сейчас где? Бабушки верят. Где это? В городе. В каком? Катаба. Симферополь. Раздольная. Вилина? Береговое? Николаевка. О, да! О, классно! Понятно! Солнышко уже, да, у нас сегодня? Сегодня у нас воскресенье. И Кирюша на отдыхе.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 Я в субботу рождения. <связывания> Не помню, когда ездили. Понятно. Ну, а напоследок нам танцевальный па какой-нибудь покажешь? <связывания> а? Смотри. Пончик, пончик заляпался в пончике. Смотри. Опа. <связывания> пончик в пончике. Мороженка в мороженке испачкалась. Да? Ну что? Ну давай напоследок пару па ракунрольных. Давай. Да. Ну, хоть как хоть сколько-нибудь, чтобы сильно длинное видео не делать. А ладно, на скамеечку положи, поставь его аккуратненько. Да-да-да-дам-да-дам. круто во